Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда мысль о том, что вы будете писать, овладела вами впервые? С чем это было связано? Ну, вы знаете, это, наверное, классический пубертатный период. Вот. Стали появляться какие-то первые стихотворения, вот, которые сейчас читать совершенно невозможно, конечно же, безусловно. Вот. Сомневаюсь. Возможно. Нет, нет, серьезно, серьезно. Это, это, это могла читать воспринимать положительно только, наверное, матушка. Вот. А, потом, соответственно, я находился в поле музыкальном, что опять-таки в тот момент было достаточно распространено, вот. И Появилась в какой-то момент гитара, и вот как-то все пошло, поехало потихонечку. И правая, и левая рука. Сердце, музыка, совершенно... поэзия, поэзия, музыка. Да, все Подтал... параллельно, да. Подталкивали друг друга. Mm -hmm. Чтение, вот ваш круг чтения, вы припоминаете ли его как, вот скажем, такие сгустки? Знаков, которые вами ну, не владели, но подталкивали вас к поприщу. Вот какие-то книги, которые оказали на вас влияние в наибольшей степени, сейчас припоминаются в прошествии лет. Ну, скажем так, опять-таки, в, в тот момент, это было, собственно, конец 80-х, начало 90-х, было очень такое тотальное всплытие забытых имен в литературе. Да, вот поэтому. Памяти. Да, поэтому, собственно, опять-таки в информационном поле постоянно присутствовали и, там, и Гумилев, и Странак, и Цветаев и так далее, да. Вот те имена, которые были некоторым образом опять же. Да, тут хотел сказать. то Ахматова, опять же, да, да. Ну и она тоже. Да, да, да. Вот и все это надо сказать, опять-таки, спасибо моей матушке, она. Все это дело любого прикупало и, соответственно, складировало еще в те времена, когда все это... У нас, например, дома до сих пор есть отпечатанная на каком-то там принтере допотопном значит, из серии «Библиотека поэта собрание Магиштам. Такую огромная папка. Все это читалось, все это было, -то тоже дома такой фон. Ну и, соответственно, там слушались... Там... Высоцкий Акуджал там, и так далее. То есть, ну, на самом деле ничего, ничего такого суперординарного, э, достаточно супер неординарного в, э, значит, в обстановке домашней не было, и читалось, и слушалось вот, именно вот это вот все. Значит, и, наверное, э, все-таки наиболее подтолкнувший меня да, к какому дальнейшему творчеству на тот момент. Были все-таки, наверное, не поэты в чистом виде, да, это, наверное, все-таки, прежде всего, нужно вспомнить имя Александра Башлачева, вот. ну и э, ныне живущего, слава Богу, дай Бог ему доброго здоровья, Борис Борисовича Ленинщиков. Вот, в общем, вот эти два персонажа, пожалуй, наиболее четко меня смотивировали, спровоцировали на занятия тем, чем, собственно говоря, я занимаюсь. Да, имя Борис Борисович до сих пор как-то, хотя и многократно, вот сейчас ослабленное. В связи с какими-то ну, его шагами, там, по поводу... Неоднозначные фигуры да, для, ну, для нашего разговора, наверное, ну, но... Наверное, да. Ну, собственно, как и Башлачев, ведь то здесь тоже, да, ну, согласен без сомнения остается только то, что душа его металла сорвалась, и для в лучших жизни. своих выражениях она, то есть... Пизды? Она прикасалась, да. Она прикасалась, несомненно, к тому, что к чему да. каждый из нас тянется. Некоторые опасливо тянутся, но все-таки тянутся, потому что этот источник отвергать невозможно. Но все-таки э, окончательно вот, поставить крест на... Там, это даже не по юности, это такое, знаете, пошлое выражение. Но вот на Борис Борисович, который а, тогда был просто БГ для нас... Несмотря на разницу в возрасте, я не могу, потому что слишком многое всплывает из тех песен, которые ты напиваешь э, буквально по утрам, э, То э, же самое, вечером, тебе приходят эти строки, тебе приходит этот мотив, и ты думаешь, сколь благ он был да, да, да. в той железобетонной советской эпохе, э, сколь много он показывал тебе, когда. И Лещенко, и Кобзон, и там, Людмила Зыкина владели эфиром безраздельно. То есть, как вот ночь властвовала безраздельно да, в да, этом эфире, они, они полностью его забивали. Но когда это приходило на кассетах, это была благость, потому что э, всякое вот это доброе помышление, всякое свободное помышление – это прикосновение к, э, к чему-то, что есть помимо вот, официоза. Нет, ну а потом действительно такие вещи... Можем не, не, не говорить, не упоминать его, хотя почему нет, он, собственно, интеллектуал, поэтому он интересовался совершенно различными значит, интеллектуальными течениями, духовными течениями там, и так далее. Я не знаю, насколько серьезно, или это просто для того, чтобы, скажем так, разобраться в каких-то своих, опять-таки, интеллектуальных задачах. Привлечь да, не, к себе людей, да, которые как-то тоже... В, -то большей концов... степени, в большей степени не духовных. А, Но а, за такие вещи, как, например, серебро Господа моего, например. Вот именно это, да. Я уезжаю в деревню, чтобы стать а, ближе. Да. Звезда Адалаида. Все, опять же. что касается альбома равноденствия, например. Кстати, да. да. для меня это тоже золотой альбом. Абсолютно, да. Абсолютно, да. Я, я могу выйдя из дома. Хотя, хотя, же... и, ныне, хотя и ныне он э, остается человеком, который подпитывает, скажем так, моего. Вот. Остается. Mm -hmm. не, не выбросишь, несмотря ни на какие-то там mm -hmm. э, какие акции, какие-то непонятные встречи, каких-то непонятных mm -hmm. людей, заявления, несмотря ни на что. Наверное, это и есть верность. Mm -hmm. Может быть, даже mm -hmm. не юношеская верность вот, э, прежнему, а э, след, который был достаточно глубок, чтобы оставить себя да, совершенно верно, да. то есть это вот как раз то, что не ну кстати говоря, и тоже не исчезнет. Никуда. То никуда. Несмотря на то, что да, прошло очень много времени, вот, и, тем не менее, 30 его, лет. его песни, да, его стихи, они до сих пор подпитывают и как-то дают как, какую-то почву для размышлений, для написания опять-таки чего-то там и Александр, а духовная литература, как таковая, она в те же годы входила вот в вашу жизнь, или это было с каким-то, ну, понятно, что с запозданием, в советское время это не поощрялось. С запозданием, конечно, потому что, скажем так, в тот, в тот момент, несмотря на то, что, опять-таки, да, как, как бы какая-то стена рухнула, то есть ощущение того, что в воздухе, уже витало вот это вот что-то такое, да, новое, и э, уже можно было ходить в храмы там и так далее. А в храм я пришел позже значительно, то есть это где-то уже в 2000 годах. Угу. Вот, и э, вот тогда только я начал читать все что, все, что мне попадалось. Хотя Евангелие дома было, вот, и э, Евангелие я читал до того момента. Я тоже, кстати говоря, да, я даже заглядывал пробовал... ради любопытства больше, да, открывал какие-то Да, какие -то да даже пробовал Ветхий Завет что-то читать, но тогда не, не получилось. Ветхий Завет я уже почитал уже в, в, позже. Ну и, соответственно, как, какая-то литература, скажем так, специальная и вспомогательная, она появилась все-таки уже позже. Тоже. Тогда я не читал. Сегодняшнее состояние Нашей словесности, каким оно вам видится, если говорить суммарно, в общем, и так далее. Она очень разнообразна, конечно же. Есть совершенно секуляризованная ветка, ну, то есть подражание западной стилистики, заигрывание с ней, может быть, да, такое неглубокое, потому что у нас очень многое идет от нас самих свое. есть У нас другие корни, другие традиции. Да? Да. Поэтому нам, нам сложно переломить. Есть такие люди, да, но... А, как правило, они даже не попадают э, в мое поле зрения. Это за... понятно, да. Боком. Мода какая-то приходящая. Вот как выходит, не дай бог, какой-нибудь бестселлер. Э, якобы о нем нужно разговаривать в течение одной недели где-нибудь, да, вот в собраниях каких-то. Но это, знаете, это очень... В салонах. Да, в салонах. Да. Это очень верховое поветрие, это вот по верхам буквально. Mm -hmm. Ну, и благополучно забываемое. Есть даже подражание русской духовной традиции в сегодняшней словестве. Оно такое, знаете, тоже стилизация типичная, то есть реконструкция, как это можно модно так выражать. Да, вот Люди-реконструкторы в латах из собственных материалов, да, там, нередко задействуется синтетика и так далее, но все равно они реконструкторы. Есть такие, но есть нечто совершенно подлинное, то, что невозможно будет выкинуть и спустя столетия, и вот оно Безусловно. делается наверняка сегодня при нас. И вот, несмотря на эту вот разноплановость, такой даже некий поверхностный универсализм, какова сегодня словесность, как вам кажется? Она имеет какое-то вот, вот это здравое зерно в середине себя? Или все-таки это оглашенный поезд, как действительно в 90-х годах все искали, даже не Бога, все искали себя, новых себя? как, наверное, в эпоху Возрождения, да, все бросились в друг друга? Нет, на, сам, на самом деле поиск, он тоже продуктивен, и, и всегда продуктивен был, вот, и э, я знаю огромное количество людей, которые э, сознательно выбирают для себя путь, э, э, скажем так, ну, в кавычках, свободным от всех идеологий, потому, потому что, в кавычках, потому что это тоже иде идеология своего рода, да? и при этом пишут довольно интересные вещи, причем как на музыкальном фронте вот, так и на поэтическом вот, и я не буду называть сейчас имен пожалуй вот, и чтобы... правильно, наверное да, да, просто не... но тем не менее этот поиск он продуктивен вот, я считаю и безусловно, те люди, которые нашли это не значит, что они становятся как-то менее интересны и там еще что-то вот, но э, тут как бы разная какая-то плотность и разная, э, как бы это сказать, даже не в идеологическом плане, а вот именно какая-то раз, разная плотность, опять-таки, проникновение, что ли, вот, в, в тот материал, о котором который описывается, о котором, о котором говорится. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, да. Разная плотность именно. Да, да. У кого-то слово уходит. Это прямонно, может целиково. Это, это иногда становится, может быть, менее ярким, но это однозначно более глубоким становится, когда человек уже находит себя и чем я сейчас не буду даже говорить в православии он находит себя. Да. Это еще. Но плотность становится явно более высокой и более глубокой. Проблема вот этого самого восприятия текста не снимается. Особенно она действительно кажется какой-то даже погибельной сегодня, когда огромное большинство людей к художественной литературе не имеет вообще никакого отношения. Она отторгнута от них различными факторами, даже ценой книги, даже ее малыми тиражами и прочими-прочими вещами. Uh, ну вот еще что здесь uh, явствует. Новое поколение молодых россиян читает уже не бумажную книгу, а привычных к тому, чтобы получать ее на экран персонального устройства. Mm -hmm. Это восприятие текста uh, иное, оно при по природе другое. Не потому что uh, движение большого пальца перелистывает экран, а движение... 재미 Указательного пальца перелистывает страницы, То есть это физиологически разные mm -hmm. вещи, да? То есть вес книги, ты ощущаешь ее фактуру и... Запах. Да, а запах, ну этот пресловутый запах, да? Дайте мне запах свежеиспеченной книги, там Конечно. старой книги. И без него я не могу читать. Ну, хорошо, да давайте создадим такие духи, да, специальные книжные. Вы будете я, опрыскивать. Думаю, что до этого я думаю, что до Я думаю, что скоро дойдет. Это вот перспективно, по крайней мере, mm -hmm. на рынке. Выпустить книжные духи, опрыскивать все и находиться будто бы в библиотеке не находясь в ней. Верно. Да. Ну, Я ну, думаю, ну, что ну, рынок дойдет и до этого с его абсурдом, с его желания там все превратить в суррогаты. Все, и, все да. на продажу. Да, все на продажу. Ну хорошо, но это процессы действительно разные. Что с ними делать? Ну, наверное, ничего мы не можем с ними сделать, да? потому что книги дорогие, действительно, и на экране это просто вот дешевле. Но лист, вот это движение большого пальца. Оно напоминает мне э, очень безоглядное э, парение по верхам. То есть мне кажется, что палец действует быстрее, чем мысль э, проникает в смысл. И поэтому вот это информационное такое насыщение человека, ну, чтобы не стало прочитать утреннюю ленту в соцсети. Да, да, да, и текст так же воспринимаемый – это скольжение, прочитывание по диагонали. Это усвоение самых, может быть, э, даже не азов. Азы нельзя усвоить. Слету. Mm -hmm. Вот что вы думаете об этом? Как с этим быть? Ну, скажем так, я тоже довольно много читаю с экрана, Вот, хотя я отдаю себе отчет, я просто преодолеваю это состояние, отдавая в это, этом это отчет, что экран – это все-таки действительно это информация. То есть, книга, когда ты читаешь книгу, ты читаешь не информацию, ты читаешь книгу. Ты читаешь художественное произведение, если мы говорим о художественном произведении. Которое обращено к тебе… Да, требует от тебя. Безусловно, да. Оно не просто обращено в тебя, оно вступает с тобой в диалог, диалог и требует... Безусловно, да. И твоя реакция – это Конечно. главное, что ты получаешь. Конечно. Ты все равно находишься в каком-то собеседовании, когда ты читаешь книгу. Это однозначный человек. Вот. И особенно это ярко заметно, когда ты читаешь книгу у кого-то из своих знакомых, ты буквально разговариваешь То есть ты споришь, а вот так вот, а вот это здесь здорово, а вот здесь Все вот это есть. Но, тем не менее, просто в силу какого-то удобства нашего времени, да, то есть очень многие тексты, прозаические в том числе, я читаю именно с экрана. Вот. А, скажем так, я, наверное, впервые преодолел вот эту планку, да, вот этот барьер и простил, скажем так, гаджету его существования когда впервые увидел значит, на, на экране Амазона стихотворный текст. Я вдруг понял, что стихотворный текст, в принципе, входит в меня абсолютно ровно, так же, как с книги. Что, кстати, вот, действительно, с прозой там воспринимается э, немножко иначе. Иногда воспринимается как будто текст, который нужно редактировать, иногда воспринимается текст, который нужно просто пролистать действительно и перейти уже к следующему, как в Фейсбуке, там, допустим. Вот то э, не скажешь про поэтический текст. Поэтический текст в любом случае в электронном виде, в бумажном виде. Ну вот разве что запах отсутствует. А так он э, доходит до меня, до сознания, до, до сердца, до ума. Э, значит, вот и, и в бумажном виде, и в электронном. Следовательно, вот мы прогресс. не можем говорить о том, что поколение тех, кто вступает уже в, в жизнь с электронным текстом преимущественным, mm -hmm. то есть 80-90% mm -hmm. чтения электронного. Я не могу сказать, что это поколение потеряное для, вот. для книгочтения. Вот этот вывод очень важен сейчас, mm -hmm. потому что в принципе, в принципе техника чтения, наверное, важна, ну как таковая, mm -hmm. но главное, чтобы оно вообще было. Вот если происходит отход от текста в область визуальную, то есть э, mm -hmm. такую, ну, не то что бессловесную, потому что мозг все равно облечет слова, mm -hmm. да, даже может быть подыскать эпитеты «Развитый мозг», mm -hmm. Но если э, мы уходим в иероглиф, в петроглиф, буквально в узелковое письмо, где, ну, да, вот, просто в какую-то архаику хтоническую, то есть мы отказываемся от слова как от дара, который собственно, нас и образовало. Mm -hmm. вот тогда, наверное, с этими людьми, как с кроманьонцами, как с трудно будет общаться. трудно будет общаться. И э, тогда возникнут проблемы и в этих самых частных и государственных компаниях, Тогда при, придется писать другие руководства по владению профессией на ремеслом, и возникнет разрыв поколений, связь в нем прервется, и вот тогда мы будем действительно иметь огромные системные проблемы. Нет, ну, но сейчас на самом деле это уже, уже, уже, наверное, в некоторой степени присутствует, и опять-таки это уже даже отражено в, в каких-то культурных артефактах эпохи. Есть, например, там фильмы, где подобные люди, скорее всего, скорее как бы, художник обращает внимание на то, что это явление уже зарождается и уже возникает. 61-й, по-моему, год, Александр, mm -hmm. или 62-й? Экспериментальный фильм, который не пошел широким прокатом, английский, он называется «Дом начинается с H», да, то есть «House». Вот этот дом начинается с Эйдж, он, по-моему, сейчас где-то... Не видел? Обязательно, вот. обязательно А Камера переезжает с предмета на предмет, mm -hmm. и происходит название предмета. То есть это, это очень сатирический, иронический учебник того, как образуется мир. Это буквально взгляд новорожденного. Это... это, это. Но... До 1962 -го года, конечно, мир еще совершенно не визуален. Ну, там появилось телевидение, но ну, и так далее. Но это была какая-то какая издевка над тем, во что он может превратиться. А вы не знаете, как называется это? Это ложка. Это мне напоминает историю, которую рассказал отец Паисий. Значит, Он рассказывал, что ну, к нему уже очень много людей приезжало с разных концов. Светогольцев? Да, Светогольцев, конечно. Вот. была одна история кто-то ему поведал о том что в одном из американских христианских институтов есть специальный предмет в котором они на практике изучают что такое зерно что такое закваска что такое то есть все все тот весь тот библейский образный ряд, скажем так, да, который для современного человека уже иногда ничего не говорит вообще. Вот, и поэтому для того, чтобы э, самим понимать и друг, другим донести, э, что это такое, к чему это вообще, что это, да, как это вообще применимо, э, вот, Лабораторная работа? Да, фактически лабораторная работа, да, по выращиванию зерна, по... Вы, значит, взращивание закваски там, так, да? вот. ну и многих других виноград там опять-таки и все прочее То есть, вот такая вот интересная история невозможно не вспомнить рассказ Брэдбери о нечто не, о непознаваемом когда мальчик одним, одним словом определяет пришельца mm -hmm. и он оказывается в плену mm -hmm. это притча о семантике mm -hmm. вот. но дабы не углубляться Александр спасибо вам огромное за вот эти слова за эти здравые мысли за эти образы